Всем привет, с вами Соник. Сегодня у нас Брал Старс. Смотрите, как я кручу. И ладно, вот сообщение. И сегодня будем открывать Брал Пас наш. Смотрите, сколько 7 Почти 69 уровней. 51 ящик. Так довольно много. Но сейчас мы будем открывать. И смотрите, мне желают. Желаю, чтобы выйти. Вот так вот. Так, ну, бойцов, давайте посмотрим, вот так вот, это, это число может увеличиться. Возможно, в один раз, в один раз, в два. Ну что, давайте, так, с вот наш гравл давайте начнем с нашего ящика. Два предмета, мало, маленький, конечно же, вам ничего не покажут, большой, два, предмета, маленький два предмета. Большой, три предмета, ничего не выпало. Большой два предмета опять. Маленький, два предмета. Ну и, конечно, малька ничего не попадет. Большой ящик, ничего нет. Мега ящик, пожалуйста. Шесть предметов. Четыре предмета. Блин, плохо. Что-то он не везет нам. Давайте маль... большой. Маленький. Отклоняем приглашение. Не надо нам. Так маленький, большой. Еще один большой. Так, маленький. Большой. Большой. Так. Ничего. Блин, почему? Своих 6 предметов. И, конечно, 6 предметов. Да, 6 предметов. И 20 видов. Опа гаджет интересно что там дальше ого гриф ребята за это надо лайк ну вот реально за грифа надо лайк супер спасибо спасибо суперсел так сейчас квест появился это потом так маленький ящик давайте дальше дальше большой ящик опа еще что-то светится пассивка. Неплохо. Неплохо нам из большого пассивка дропнулась. Маленький ящик. Так. Большой ящик. Три предмета. Большой ящик. Два предмета. Так, маленький ящик. В ничего не падает, как обычно. Так. Здесь тоже ничего не будет, скорее ящик. Давай, еще раз шифт пожалуйста. Пять. Блин, не повезло, не повезло. Не повезло. Нам... Так. Опа-на. Большой ящик. Давай. Стри предмета. Свесится. Серьезно. Мортис. Мортис. Ура! Ура, люди! Нам мне выпал мортис. Ее.. Поставь... Давайте поставим за это лайк. За мортиса лайк надо, реально. Так. Ну вот, давайте еще что-нибудь выпьем Из большого ящика. О, реально пассивка. Я прям реально угадал, что что-то выпадет из большого. Так и знал. Пассивка дропнулась. Так, ну из что ничего не выпадет, скорее всего. Так, давай. Блин, опять ничего. Так, большой-большой. Давай, опять ничего. Давай, мега ящик. Пошел. Не подвиси. 5 предметов, да... ну почему из этого ящика 5 предметов стало попадать? Так, не искать ничего, так, тоже у нас ничего, еще один Шесть, шестерочку, шестерочку, шестерочку, блин, ну почему ты не хочешь давать шестерочку, блин, супер ну дайте мне хотя бы а а еще немножечко предметов, Хотя бы гаджетов, чудов. Так, пожалуйста. Персел, не нагрейте. Так, 51 уровень. Блин, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пять предметов. Из пяти! Из пяти, спасибо! Из пяти предметов выпало. Круто. Так, большой. Так, из двух предметов выпал гаджет из большого. Вот это, вот это удивительные ящики, реально. Спасибо. удивительные очень ящики. Не знаю, как, как так фортив. Так, думаю. Ну... шестерка! Еще, там... еще что-то. Так, что же там? Гаджет на стул. Второй. Вот это, да. Хорошие, хорошие ящики. Молодцы. В конце подкормят. Так. Ну, пойти. тоже хорошо. Еще накоплю небольших ящиков. Я, скорее всего, не буду делать открытия больших ящиков. Так, давайте. Мегаящик ящик откроем. 400 метров, Так, 61 мм. Ой, ящики заканчиваются реально. На 68 мм вроде Так. Ну, здесь, ящик тоже ничего не Давай 65 Подведи. Не подведи. Ты почти же. Ты последний. Ты последний ящик. Конечно же, тут меня подвел. Небольшой мега подведет. подведёт. Ничего небольшого ожидать. И мега ящик. Блин. Пожалуйста. Пожалуйста. Не подведи. Пять предметов. Опять из пяти. Ура. Хотя бы спасибо за это, мега ящик. Так. Смотрите, вот клуб. Ой. Там Чисто, те сообщения попали в видео, те как раз и видео. Вот сейчас давайте, давайте зададим один, один сокланом. Вот пусть они говорят, сколько бы мне батьков не было. Ну, это уже знаете, 9. 9 предметов, если положить, из них 2 правды. Так, давайте посмотрим по ситке гаджеты. На М. Во, какая красивая пища. Насту красота реально старая. Так. Что же у нас еще? Да, Биби красота. Красиво на да, Биби. О, гриф. Давайте гриф вкачаем. Так, на шестую силу, наверное. Да, на шестую мы его вкачаем. Мотис, Тоже давайте вкачаем. Так. Так. И на шестую силу. Хорошо. Так. И на Амбергаш. Круто. Вот это хорошее открытие. И на Гейла. Супер открытие, реально. Реально. Угадали. Угадали, то, что мне выпал мифин. Вот такой гриф и морсти слова. Вот именно это греф Так повезло. Спасибо. Так, смотрите, иконка. Гриф или мортил. Гриф или мортий, гриф или мортил. Интересно, что поставлю Морфиса? Ну, может быть, в порядке больше и круче, чем будет. Ну, что, давайте сыграем да, за Грифи за Морфиса. Есть пару каток. Ну, всё, давайте запускаем катку. Наверное, не буду ее озвучивать. Я стоплю. Хотя, может, поскольку пос так. Да. Так. То есть, посмотрим поиграем. Так. Сейчас посмотрим на атаку. На нас Так. Вот, вот, вот, вот. Атака. Хорошо. Хорошая атака. Так. Монеты не кидается. Круто. Монеты. Монеты хорошо. А зачем монеты? Кстати, выкидывать. Так. А ульта? О, баксы, баксы. Зачем выкидывать это все Я не понимаю. Наличные. И... И... Обычные кидают на рубли. И наличные кидает Зачем? Мелочь наличные кидает реально. Зачем, гриф? Я не понимаю гриф. Почему он с деньгами разбрасывается? С деньгами не надо ведь разбрасываться. Лоу. Ладно, ладно. Ну что, давайте, давайте. Давайте доиграем, дука. Вот она, наша победа хорошая на гриппа. Так. Отклонять. Ух, не надо менять. Так. Реально, 51 бокс и два бойца, лол. Из 51 бокса 52 бой... бойца. 51 бокс. А, а, а как вы думаете? 51 бокс там много? Много для много или нет? это не бокс для двух бойцов это много или нет напишите в реально мне интересно Осталось. А возможно вы то, что там не выпали Может, я сыграл плохую карту вы это, даже видео не увидите Мы извините вот тут уже не помню сколько но владеть не помню реально реально уже подзабыл вот, сколько ну, давай. Всё. Может, подписчикам хоть хорошая катка получится. Ну что? Давайте предложим парню, как на их антитаты дня. И будем играть. А вот так вот. Ящики все могут. Ящики молодцы. Боксы. Все всё могут. Боксы хоть на десятый могут прокачать. Не этого мог. Надо лишь боксы открывать ну, Просто открывай не Открываем боксы Прокачиваем Просто вот ну, Да, вот реально Хочу хорошую катку На Морфисе, на грифа Нормальная, ну, нормальная катка На грифа вы видели хорошую катку Считаю Очень хорошую так, ай, -э попадает. Да, вот так, прикольно говорит. Так, сейчас посмотрим, какую капку. Так, так, четыре уголка, четыре угла тут. Так, вот такая вот атака прикольная у Морчиса. Сам атака двигается. Так, ну чё? Так, сквозь Смайл отправляем. Аэром бычерованная. Так, ты, ну как? Так... Брок не даже заплыли. Ну ты, Брок. Ну, так, Боб прыгает. Боб, давайте ли Блин, куда я попал? Так, вот полетели. Блин, блин. <с> Нет, блин, вот это, это, это лучше как -то была, чем просто остались. Как-то и была зачет. Так, блин, что такое? Это что такое? Не надо мне этого, не надо. Я ничего не понимаю. Вот. Да, хорошая катка. В общем. В общем, знаете, я хочу Бонспет на гриф. Это видео не будет. Но потом Потом я вам, я вам покажу то, что случилось. После того, как я буду на гриф. Увидите это. Знаете, что там такое интересное открылось? Ай, бич, робай. сейчас видите, как, видите, как я общаюсь, подписчики. Ну, скоро-скоро, когда меня уже он меня в комнате. Да, Вот, ему, да. Вы узнаете, вы узнаете, что мне там выпало. Знаете? меха-босс. Меха Конечно, это за двух Самый лучший сфин Ладно, всем пока. Люди выполнил квест на грифа, вот что на есть, пин и большой бокс. Начнем с большого бокса. Опа-на! Пассивка! О, как Окончай... окончательная пассивка. Пин-пак открываем. И тут смешной Динамайк, грустный Дэрил и хлопающие клима. Ну, прикольно, прикольно, чё подсказать. Ладно, прикольно. Конечно, не эпический значок. Ну, давайте поставим значки. Ну чё, а посмотрим пассивку, естественно. Такая прикольная смертельная, хорошая, так Хотя, вот, его выдержали. Но... А ладно, ладно, ладно. Вот такой маленький майл Прикольный. Смеющийся динамайк. Ну и хлопающий Примор, который клап-клап-клап делает, клап-клап-клап, хлопает всем, хлопает, вот так, оп-оп, смотри, вот так, так да, мать смеётся у нас, так и Примор хлопает, да. ну и, ну и Дэрил остался, где он? так, давайте, Грустим. Грустим. Вот такой Дэрил грустненький у нас. Давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами был я, Соник. Всем-всем.